Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Хогерт. Это инструмент бренд Германия. Заводы находится в Германии и в Польше. У нас сегодня набор инструментов, который произведен в Польше. То есть, по этому коду товара 590 указывается, что данный набор, который в обзоре, произведен на заводе Польши. Но это никак не влияет на качество. Хогат хороший, качественный инструмент с гарантией производителя 25 лет. Начнем мы с упаковки. Такая упаковка идет сверху на кейсе. Здесь указывается комплектация указывается, где производится набор и где находится сам офис данной компании. Так, Хоггер Берлин, производится в Польше. Указывается, где производится данный набор. Такая упаковка идет сверху на кейсе. Что еще? ЦРВ, хромбанадевая сталь, 222 предмета. Код данного набора HT1R 444. Набор на 222 предмета. И также сайт производителя есть. Вот такая прокладка идет между двух крышек. Здесь она плотная и качественная. И начнем мы с нижнего с нижней с нижней крышки. Трещотки. Трещотки на 72 зуба. Здесь три рабочих квадрата. 1 четвертая дюйма, три восьмых. И одна вторая дюйма. Трещотки, видите, не, не прямые, изогнутые. Рукоятки пластиковые. Очень удобно лежат в руке. Указывается CRMO, хромолитеновый механизм внутри трещоток. Трещотки на 72 зуба. То есть мелкий шаг. Разборные. Три винта выкручиваете, можно их обкружить. Есть реверс и быстрый сброс. Длина трещотки под 1,2 дюйма 255 мм. По 3,8 дюйма 210 и маленькая трещотка 1,4 150 мм. Так, далее головки в наборе шестигранный профиль. Головки есть длинные. Далее покажу И головки есть короткие и также торкс. Головки короткие шестигранные. Под 1,2 дюйма у нас 15 головок ряд идет. Под 3,8 дюйма 10. И 1,4 дюйма 13 головок. 1,4 дюйма у нас самая маленькая 4 мм. Самая большая идет на 14. 3,8 дюйма самая маленькая 10. Самая большая на 19. И 1,2 дюйма 10 мм. Самая маленькая, 32 мм, самая большая. Очень хорошая полировка инструмента. Надпись Хогерт на металле, номер. Также инструмент имеет свой номер, то есть в каталоге вы можете найти. В каталоге Хогерт данный инструмент, щетку или биту, 32 мм. Вес головки составляет 235 грамм. Далее свечные головки. 21 мм, 16 и 18 мм. Три свечные головки. Внутри есть резиновые вставки. Карданы. Три кардана. По три квадрата. 1 вторая, три восьмых и 1,4. дюйма. Карданы скреплены металлическими вставками. Головки Torx 14 головок. Самая маленькая Е4. Так, и самая большая Torx Е24. Удлинители. Под одну вторую дюйма у нас два удлинителя. Это 250 миллиметров. И 125 под одну четвертую дюйма под 1 4 у нас также два удлинителя 55 и 100 миллиметров и три восьмых дюйма у нас один удлинитель 125 миллиметров Гентер 250 мм также служит как Т-образный вороток. Одеваете переходник и получаем Т-образный вороток с плавающей головкой. Если снять переходник, вы можете его использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на одну вторую. Берете эту щетку 3 восьмых, вставляете переходник и можете использовать головки под одну вторую. Универсальная конструкция. Набор Г-образных ключей. 13 штук шестигранных. Так, и теперь биты. В наборе есть биты с адаптером, с переходником уже. Биты под 1,2 дюйма и 3,8, которые используются с, с адаптерами, в наборе идут. Вот. Вставляете сюда биту нужную, используете ли с трещоткой под 3,8 дюйма. Или вставляете в адаптер 1,2 дюйма. И также используете с рещоткой. И биты, которые идут в пластиковых боксах. Вот они. Так, биты под восьмых и 1,2 дюйма. У нас общее количество 30 штук. С адаптером общее количество 30 штук и биты, которые в держателях пластиковых, общее количество 44 биты. Так, э, профиля бит крестообразные, шлицевые, биты торкс, райп есть также профиль, крестовые, биты торкс с отверстием, то есть практически все профиля здесь представлены. Биты вы можете использовать через переходник, есть две отверточные рукоятки, одна используется с адаптером, длина 150 мм, ручка пластиковая, то есть одеваете адаптер и вставляете сюда нужную виду Получаем такую отвертку. Данную отверточную рукоятку вы также можете использовать с головками под 1,4 дюйма или подсоединять сюда удлинитель. Для трудоуступных мест. Данная отверточная рукоятка содержит, э, имеет также представительный квадрат сверху. Сюда вы можете подсоединять еще ну, Или Т-образный вороток. И отверточная рукоятка с магнитом. Длина 210 мм. Ручка также пластиковая. Это больше у нас отвертка. Вставляете сюда нужную биту. То есть магнит присутствует. И получаем отвертку. То есть масса вариантов. Т-образный вороток под 1,4 дюйма. Длина 11 см. Сплавающий голок. Так, удлинитель показал. Головки длинные. Общее количество 18 штук. Под 1,4 дюйма есть головки. Под 3,8 восьмых. И верхний ряд это 1,2 дюйма. Самая маленькая 4 мм. Самая большая 22 мм. И набор комбинированных ключей. Общее количество 12 штук. Размер ключей 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Самый большой ключ. Также логотип Hockert. Код товара. То есть код данного ключа есть. И с обратной стороны хромбанадевая сталь. Так, и две биты. Две биты Torx, Torx T55 и T60, то есть две большие биты. Очень удобно, что весь инструмент подписан согласно ячей в которых он находится. То есть это бита T60, здесь с большими буквами написано TX60. И также все головки пронумерованы по размерам. Это очень удобно сделано, чтобы вы долго не искали. Кейс состоит из двух, двух частей, скрепленном пластиковой залиссе. Внутри есть металлический штырь. Замки и запирание металлические. Кейс сам черный, внутри идет синего цвета. Гарантия на инструмент еще раз повторюсь, 25 лет дает производитель, ну кроме бит. Набитый гарантия нет, так как это расходный материал. Хорошо все держится. Даже отвертку с трудом отсюда вставил, в ячейку. Видите код данного набора, логотип, хоггерт, запирание на металлические замки. Вес набора составляет 11,8 кг. Ширина кейса 47, длина 37, высота 9,5 см. Напоминаю, что за подписку на канал, за оставленный комментарий вы получаете дополнительную скидку при заказе в нашем магазине. Спасибо, до свидания.